Я вас приветствую, дамы и господа. Меня зовут Леонид, и мы вновь продолжаем играть в Данлай 2 Human на высокой сложности. Что ж, прошлой серии был лютый пиздец. Но я уверен, дальше будет еще веселее. Так что погнали. Нам нужно попасть в закусочную и э, Помочь, так сказать, нашим ребятишкам. А че, это не двигаюсь. О, как. О, давай, лети нормально. А, все-таки летит нормально. Отлично, великолепно. И нам нужно убедить э, Джека Мэтта, Хуана и еще кого-то там. Ну, скорее всего, Фрэнка, да. Что с Уильямсом, то бишь мясником, который руководит ренегатами, общаться, договариваться опасно. Даже учитывая, что он сам предлагает переговоры. Короче, нужно подстраховать ребятишек. Поэтому отправляемся в закусочную. 200 метров до цели. Плюс знаете, что тут вообще происходит? Тут прямо взрываются здания. Прилетают ракеты. Даже постапокалипсис. И, и, и, и. Да успокойся ты, чел. Прилетают ракеты. Из боевых частей. И просто фигачат по зданиям. Вот в условиях постапокалипсиса. Это все из-за вальца да да да да все спасибо Опа. бегун умер. Не вообще знаю, великолепно Просто не знаю. да все будет хорошо я попытаюсь вас всех спасти короче как луана может сказала она не сможет одна остановить мясника и вальца поэтому айдону придется помочь так, ну все, мы на месте. Этого не <просил> да? Нужно иметь яйца, чтобы умыкнуть радиостанцию. Косу, так, так, спросил, так-с. Заходим. Фрэнк, ты где? Если вы ранены, в этом классе есть лекарства и еда. Свяжитесь с нами по рации. Или вы висите флаг на доме. Ночные бегуны вернулись. Фрэнк. Эйден, ты живой? Фрэнк. Если собираешься в крепость, я с тобой. Шкет, погоди, сядь и выслушай меня. Есть. Ты спас кучу народа. Без тебя я бы не смог никого предупредить, но не думаю, что это хорошая идея. И дело тут не в Вальце. Ставки слишком высоки. Ты о чем? Так, я расскажу, но это останется между нами, понял? Говорю уже: грядут новые бомбежки. Угу. Уильямс говорит, большая часть Центра Лу будет уничтожена, понимаешь? А что если он врет? Хотя он вряд ли врет, но все равно спросим. Это угроза или ложь? Мы этого не узнаем, пока не начнем переговоры. А если это ловушка? Эйден, послушай, в начале пандемии Велидор был одним из 20 городов, изолированных в ГМ. А знаешь, сколько из них осталось? Ни одного. Только наш. Их разбомбили, когда вирус вышел из-под контроля. Велидор был спасен, потому что кто-то остановил бомбардировку. Думаю, это был Уильямс. Хм. Ладно, тогда я иду с тобой. Тебе все равно понадобится помощь. Я не верю мяснику или вальцу, Фрэнк. Я хочу с тобой. Если что-то пойдет не так, помощь пригодится. Ладно, мне тебя не остановить. Пойдешь с нами, но не дергайся и слушайся меня, ясно? Ой-ой-ой! Эй, Донаидон, держись! Эйден. Сука, лишь бы на... сейчас здесь приступа не было. Че за хэ? Это мы вернулись э, в тот момент Когда у нас было первое превращение Или что? Офигеть Не, это да, ну и машина Фига себе, Ну ты испугался так смешно даже. Но, между прочим, ты живой. Это хорошо. Я тебя спас тогда. Такс. Все, Айдон, приходи в норму. Давай, давай. Ультрафиолет есть. Водичка есть. Что ты хотел увидеть? А, я помню, у тебя же есть шрамы на руке. Но, прости, сейчас эй, это Дэн, все перекрыто снарягой. Эй, мы больше ждать не можем. Нужно выдвигаться. Ты цел? Открывай! Ренегаты вот-вот появятся. Все, давай, погнали, погнали. Ты выдержишь. Я уверен в этом. Точно все нормально? Бывало и хуже. На, пей. Уверен, что готов. Все путем. Жить буду. Ребяткам даже как-то страшно стало. А как он так и стоит там на месте? Они не знают про новые бомбежки? Нет, не знают. И ты им не скажешь? А, если договоримся с полковником, не придется. А если нет? То и рассказывать будет некому. А сегодня они заслужили вечеринку. Разыщем Хуана. Он тоже празднует. Разыщем, разыщем. Фрэнк симпатичный парень. Жаль, только почти не просыхает. Кстати, кстати, у нас никаких квестов новых не появилось? М? Вроде как нет По крайней мере, я на это надеюсь Потому что ничего пропускать не хочу Но Вроде как все, что было Я прошел Так, Хуан Давай, говорим с тобой слышал, с -от -от. Где Мэтт? Он здесь? Или как обычно опаздывает? Мэтт наверху <связь> Ждет <связь> Пошли Эйден, друг, я рад, что ты жив Спасибо Взаимно, Николас а я и не был бы жив, если бы не ты. Да тут все бы померли. Удачи, Амега. Спасибо. Так, что все, бегуны... перемещаемся наверх. Это все. А вот и Джек Мэтт. Мэтт, все в порядке? Это пиздец, Фрэнк. А если это ловушка? Мы должны нанести удар по этому блюдку, пока он не спалил весь город. Вот поэтому мы в жопе. Этот болван хочет еще больше усугубить ситуацию. Хватит! Уильямс сказал, будут обстрелы, и он должен знать, как это остановить. И раз уж он любезно согласился поговорить, мы наденем лучшие костюмы и с широкой улыбкой отправимся на его остров. Двигай жопой, Мэтт! Только если надеру его жопу. Вперед на закланье! Все, действуем по плану Фрэнка. Уверен, он прав. Ай-яй. Все, приземлился нормально. А, коса начнется? Эй, Все, началось эй, отлично. Ты... Не идешь? Похоже, их там целая толпа. Такс, приехали. Готов поспорить на что угодно, что Мэт все испортит, гарантирую, блядь. Есть план Б? Импровизировать. А если он тоже? Не волнуюсь, ты так. А что еще делать? Такс. Кстати, а у ренегатов Тут другая снаряга Так Последний остался Ну или Не последний Всё, минус. А, бля, меня Где там, Фрэнк? Странное происходит. Остановите! Держись, Фрэнк. Догони их, я останусь с ним. Что случилось? Что случилось? Ренегаты подстрелили. Где ты был? Эйден, спокойно. Эйден! Догони грузовик или мы упустим мясника! Давайте поможем Фрэнку. Черт бы с этим грузовиком, мы и так проберемся туда, я уверен. Я его не брошу. Стрела отравлена. Это конец. Я был прав. Это была ловушка. Держи, на грузовике да. маячок. Не упусти их! Что бы ни случилось, пообещай мне, что ты позаботишься о Лоан. Обещай. Обещаю, Фрэнк. Да еб твою мать. Маргарет может помочь. Отдай это Нет, Айден Если упустим мясника, Фрэнк погибнет зря Хочешь спасти Фрэнка, поспеши Давайте поможем Фрэнку Пойду, Останови машину, слышишь, останови Иди ты нахер, Джек Эйден? Где, где, куда Что идти случилось? Эйден. Ренегаты напали Ранили Фрэнка, отравленный стрелой Он, Он поправится Иду к Травнице за противоядием. Я иду к мяснику. Прикончу этого сокиного сына. Нет, Луан. Иди к Фрэнку. Ты нужна е. Я должна. Оставь мясника с вальцем мне. Позаботься о Фрэнке. Ладно. Убей их обоих. За Мию и за Фрэнка. За Мию и за Фрэнка. Так, Травница. Давай, выручай Сначала Фрэнк, а потом Помоги. этим мрази мой друг Его отравили ренегаты Успокойся Покажи мне яд Ты же не видишь Ну? <свист> угу. Да, понял, правильно Давай, да, давай, Ты определяй уверен, что это ренегаты? Да, а что такое? Эйден, достал противоядие? Пока нет, но... Я сильнее, чем мы думали. Фрэнк долго не протянет. Мне срочно нужно противоядие. Передай мне склянку. Вон ту, с зелеными травами. Надеюсь, это оно. Чувствуешь? Тот же запах. Ренегаты используют курары, у него нет запаха, тем более настолько резкого Просто скажи, что нужно Это заповедная фиалка, нейтрализовать яд можно водными травами Чтобы снять отравление, нужно 5 штук, они растут в водоемах Прежде чем давать, смешай вот с этим Так, я понял, собрать э в водоеме 5 таких... Э как это сказать? Пять растений и это все смешать. Такс, ну как где где где где где. О о о, сейчас найдем. А где еще? Что-то что-то плохо они растут тут. Ищем, ищем, ищем, ищем Мы должны найти Я, Я не должен Дать Фрэнку умереть О-о-о Так, третья траушка и даже уже четвертая появилась Вау И все, пятая появилась, вообще великолепно Так, тут надо Под низ как-то проплыть Вот так подбираем великолепно и и и и вот эту все великолепно Эй, да, ну он умирает! Противоядие у меня, бегу. Так, все, двигаемся. У нас есть две минуты. Мы должны справиться, мы должны успеть. Так, буквально 80 метров уже. А, забираемся. Yes. Так, последний лифт. Давай, давай, давай. Келена, а что ты сидишь там на пороге, а? Мог бы помочь, я не знаю, чем ты тут. Да, да, да, да. да, да. Держись, Ты держись. Обещал, помни. Помню, Фрэнк, не волнуйся. Покойся. Пей. Ну, давай, давай. <coughs> <coughs> ну чё, Фрэнк? Фрэнк? Нет, нет, нет, нет. Фрэнк, пожалуйста, борись, чтоб тебя, борись! Блять. Господи. О, блин, ты Начался, напугал. Все хорошо. Дыши. Дыши. Давай, О, давай, так. давай. Пиздец, я дед, ты реально... И запихну ему в ты напугал, люто Слушай, ладно, я подержу твою идею. Целительница сказала странную вещь. Какую? Что ренегаты не пользуются таким ядом. Теперь пользуются. Но в чем смысл? Уильямс же хотел поговорить. Потому что это обман. Я иду в крепость. С такой раной не пойдешь. Кто-то должен приглядывать за ним. Ладно. Попроси помощи у Джека. Он знает, как попасть в крепость. Эйден... Не облажайся Постараюсь Это я обещаю Порой, если не ложусь допоздна, Джек, кажется... Луан сказал, и ты знаешь, как попасть в крепость Поднимись на крышу, Эйден Оттуда проще поймать сигнал Ну, сейчас поднимемся Я подкупил водителя ренегатов Он будет ждать тебя И отвезет в крепость Эй, у меня есть так. абсолютно все, что тебе нужно Великолепно выйдет куча классных фиговин. Сейчас купим все ресы, продадим ненужное говно И помчимся Кто он такой? Я буду рада вести с тобой дела Так, О, а это продаем Все, великолепно Тот, кем легко манипулировать Увидишь Почему не остановил его раньше? Я пытался, но стрельба его спугнула К счастью, у нас есть передатчик Давай на крышу, пока сигнал не пропал Да все, я забрался почти Мэтт, я засек сигнал Хорошо, иди за ним Так Держись, крыш Все, Нельзя вижу фургон Ну точнее Я теперь понимаю, где тут сигнал Такс, преследуем, преследуем Мы уже намного Так сказать Ладно Скажу проще Просто мы уже стали ближе к цели Это, это очень хорошо Лишь бы выносливости хватило О, о, о тут есть трос Чем эти тросы хороши? Это то, что Жак, я его теряю. если... А! Сигнал снова очень слабый. Это то, что я если воспользуешься тросом, Это то можно восстановить выносливость. Это очень хорошо. великолепно. Сука, где? Где этот фургон? О. Все, давай наверх, давай. вот ты где. Так, продолжаем погоню Проберись крепость и опусти перегородки Когда уровень воды упадет, мы сможем зайти А почему только 50 секунд? Я точно успею, а? О, вот и фургон Великолепно. Джек, я его засек. Фургон в каком-то здании. Молодец! Похоже, это убежище ренегатов. Найди водителя. Его зовут Стив и попади в крепость. Окей. Дальше начинается эпилог. Не забудьте завершить все свои дела в городе, прежде чем двигаться дальше. А что у нас из дел осталось, а? Да, вроде все сделано. Ладно, погнали. Конец уже близок. В том плане конец прохождения. Это уже хорошо. Все, двигаемся дальше. Надо как-то попасть туда. Ой-ой-ой. Ой! Не-не-не-не-не-не, не падай. Ох, блин. Погнали, Черт. надо отсюда выбраться. Офигеть тут что-то творится. Ребят, мы должны Мы справимся Я надеюсь Супер. А дальше куда? Так, вниз можно, да? Эх, твари Слушайте, классная локация, я тут никогда не был Ну ладно, не будем убивать тварей Только время тратить Погнали уж лучше дальше не мне, как не может. За... Так, минус, минус Минус И все, заходим в лифт. Такс. Что у нас здесь будет? Пять вражина? Реально, что-то челики не похожи на ренегатов. Кто это, блин, такие? Ча, у тебя, кстати, классная броня. Так, ладно, используем битву. Ай-яй-яй-яй-яй. Лучше забраться наверх. Так, килкой воспользовались Ну, кто там остался, Ой-ой-ой а? <свес> Все, минус Минус, ребятки Умерли вы все <свес> Погибли Так, нам сюда, видимо, да? Отвези меня в крепость Тебя? Ты рехнулся? Заводи Ну что ж, погнали Кстати, офигеть, какой что, ракурс открылся блять, Нормально же сидели И вдруг началась эта ебучая война Я на это не подписывался Если не Уильямс, то Мэтт меня убьет Мне пиздец Я же предаю блядских ренегатов я угасен? Отвезешь внутрь и будешь жить. Местник схватит меня за одно яйцо, Мэтт за другое. И будут тянуть в разные стороны. Ну, а че поделать? Это твоя доля такая. Схаваешь? <смех> <смех> Реально удивлен, что камера сейчас так... Необычно... Расположено. Скажи, что все в порядке. Я здесь, сучары! Ч как? Хотите знать, почему я так долго? Ты, ты в пути? Далеко? Нет! Вообще-то я не потому что сейчас буду, все в чем порядка. Только попробуй снова забыть пароль! В этот раз оторвем тебе башку! Круто! Тоже вас люблю! А чему на нас работают одни идиоты? Какой пароль? Три гудка. Нет. Стой. Четыре. Нет. Три. Три. Точно три. Уверен? Не перепутай. Уверен? <agreeing>? Не, мне кажется, мы сейчас все зафакапим здесь. Три. Точно. Три гудка. Уверен? Блин. Или четыре? Четыре! Я же не сдохну из одного гудка! <смех> Чуть не сдохли, да? А теперь послушай, Стив, не вздумай меня сдать. А, или все-таки это реально ренегаты? А почему у них такое снаряжение странное? Типа, они тут как-то более по-человечески выглядят, что ли? Тут дети какие-то... Семьи живут... Удивительно... Сиди тихо. Не заставляй тебя калечить. Понял? Буду сидеть тихо, как мышка. Так... Ну что ж, здесь придется по стелсу а что поделать, Стив? Ой Эйден, ты спас его? Фрэнк пришел в себя Слава богу Это все ты Что-то не так Трупы ренегатов пропали Я хотела найти яд, о котором говорила травница Джек приказал своим убрать трупы Странно вот именно. Что-то здесь не так. Так, будь осторожен. А как туда пробраться, а? Стэл супер, Стелс супер, Что там, блядь? Такое произошло в центре. Главное, что произошло Смотри, что... здесь. Смотри, потом. Сука. Лучше все-таки плавь. По-моему, вот на той стороне можно забраться. Черт, меня увидели? Как ты меня спалил, а? А чертила, что че ты меня палишь, а? Все, надеюсь, про меня забыли. Иначе, иначе Габела. Так. так, если что, лук что наготове. Так, секунду. Так я снова здесь. Как вообще? Пока. Как он упал, господи. Ладно, черт -то с тобой. Пока. О, кстати, тут Лутенский, если какой-то. А что по навыкам? А, надо 50 уровень. Ну тогда. Ой, тут не вкачать. Что бы mm -hmm. выбрать? Так, у меня арбалета нету. А... Ça, у меня нету, это я и не использую. тогда я пока буду копить навыки. Почему бы нет? Ну как навыки копить? Очки навыков Вообще я хотел бы Применить э -э, Один скилл Который называется убийство уступа, но Пока, пока возможности Такой не предоставилось О Да че вы меня палите постоянно, господи интересно он сюда подойдет нет Ах ты тварь а может так получится тут... о о! В первый раз я использовал этот навык первый раз как-то он тяжело используется тяжело найти Необходимый момент для использования Но это, это прикольно Ой Да все, минус-минус Что-то я еще промахиваться стал Вообще ужасно Так, тут у нас есть лютенский Это очень хорошо Сейчас залутаемся Получим плюшечки Все великолепно. Текс, один момент. Такс ладно, продолжаем. Тут у нас заперто, к сожалению. Значит, надо искать другую дверь, да? Хм. Тут у нас Возможности пройти нету. Так, сэ, что? Чё? Ну какая-то херня, прикинь. Идите, полковника. А как мы вообще его найдем, получается? А, надо вниз, наоборот, спуститься. Ну тогда окей. Пойдет. А, ну все, все нормально Так, тут какая-то вентиляция есть А просто так пройти нельзя? Ага. Опа Давайте попробуем через вентиляцию Почему бы и нет Погодите Как, как я сюда заходил? Стоп А, вот, все нормально Погодите, стоп, стоп, стоп Погодите, не так. И... Ох, мужик, я с тобой согласен Что-то и вправду не так Я ж, по-моему, был в этой комнате, или что? Ну, ладно, извини Сори Сори за убийство я, я не понимаю, что что что произошло Мне казалось, я мог вернуться назад Но я что-то потерялся в локации Странно Так, полковник, где ты? Выходи, давай Где он? Охрана! Где Вальц? Она тебя боится Играй, Анна Не нужно бояться Уверен? Эйден, верно? Пришел убить меня, да? Я пришел за Вальцем. Видишь ли, Вальц и я. В последнее время мы с ним не разговариваем. Где Фрэнк? Он чуть не умер. Что? Что случилось? Твои люди. В него стреляли. Стой, Сэм. Ты все видел? Мои люди стреляли. Мэтт видел. Моих людей я послал лишь одного, Эйден, водителя. Эйден, что происходит? Потери посчитаем потом. Вы с Вальцем обстреляли город и напали на Фрэнка. Я тут ни при чем. Я остановил обстрел 11 лет назад и пытаюсь сделать это сейчас. А Вальц, его здесь нет. Не слушай его, Эйден. Опусти перегородки. Ты ведь знаешь, чего он хочет? Если ты не убьешь меня... Это сделают его головорезы. Ты хочешь найти Вальца Эйден, как и я. Доверься мне. Мне что-то подсказывает, что все-таки надо поверить полковнику. У меня что-то Мэтт бесит. Он как-то все под себя подстраивает. Сразу такой, убейте их убить. Давайте реально проявим дипломатию. Хорошо. Помоги с вальцем. Тебе конец, Эйден Я убью вас обоих Эйди, ты, ты не ошибся, чёрт. Эйден Это мы посмотрим Так, кто напал на рыбий глаз, а? Кто напал на рыбий глаз? Не знаю, Эйден Я послал только водителя, чтобы он привез Фрэнка и остальных Его зовут Стив угу. Луан Найдите лари Уильямс говорит, он прислал только одного Одного? Я посмотрю и свяжусь с тобой а вальс где где Вальц? я знаю только то что он искал место под названием x13 говорил о нем как о последней надежде что это за надежда я не знаю но из-за этого он включил электричество и запустил отказа устойчивый протокол отказа протокол тот самый что уничтожил другие города он был вновь активирован и скоро новые ракеты поднимутся в воздух. Я пытался остановить Вальца, но он забрал моих людей. Тогда я и связался с Фрэнком. А что ты тогда работал с Вальцем, а? Зачем ты связался с этим безумцем? Ну-ка, поясняй давай. Он безумен, но гениален. В чем его гениальность, Я а? хотел, чтобы он сделал моих солдат сильнее. Но я не знал... Что он настроит их против меня И будет использовать в своих целях В каких? Он мне не сказал Да уж И как остановить бомбежки? М? Теперь Как нам прекратить обстрел? Остановить протокол можно только ключом ВГМ, что его запустил Его забрал Вальц Значит, нельзя терять времени Ладно, последний вопрос Где X13? Как попасть в x 13 Это главный комплекс ВГМ, который построили после изоляции. Там проводились секретные операции. Туда можно попасть через тоннель ВГМ в Централ-Луп. И Вальц пошел туда? Поэтому он и отправил Ренегатов в Центр. Такой вывод можно сделать из записей в его комнате. Сам посмотри, его апартаменты в западном крыле. А я пока подготовлю транспорт до X13 Поторопись Эйден, еще кое-что Ну-ка Мне знаком этот взгляд Ты был подопытным, так ведь? Ты превращаешься Потому я должен его найти Вот так вот, так и живем Так, я рад, что дипломатия сработала а -а -а. Чего ты ждешь? Комната Вальца в западном крыле Пора остановить Вальца Я просто осматриваюсь Эйден, прием! Это срочно! Ну-ка В чем дело? Это Мэтт, Эйден Это он пытался убить Фрэнка Я узнала, что трупы убрали по приказу Мэтта Миротворцы, переодетые ренегатами Мэтт подставил Фрэнка Где он сейчас? Я его ищу. Мы его вытеслили. Ему конец. Великолепно. Так, приказ об уничтожении. Читаем. Где? Вот. Ренегата, время пришло, когда начнется обстрел. Не упустите пилигрима. Если он достаточно глуп, то наверняка будет искать В. Помните, любой, кто позволит пилигриму идти живым, будет приговорен к смерти. Мат Матеас. Понятно Так Какой-то люк здесь есть Я просто хочу еще тут обследовать Кое-какие комнатки, потому что Тут есть что-то желтое вот, Всякие записочки, вот например Игральная карта зараженного Лутенский явно здесь какой-то есть Вот-вот, много чего здесь Так что осмотреться Не будет лишним так, взламываем. Все заберем. Все, все, все, все. <coughs> По-моему, тут можно как-то еще проплыть, да? А, погодите. Я ж тут был. Что за фигня? Ладно, давайте спустимся. Первый этаж. Ну что, здесь есть какой-нибудь Лутенский, а? А, погодите, я уже тут был, да? А, ну все все хорошо. Вот оказывается, надо было просто воспользоваться лифтом. Есть кто-нибудь? Эх, Эйден, сомневаюсь, что здесь кто-то есть. Так, забираем Лутенский. Я должен забрать все плюшки, которые здесь есть. Вот кассета есть. Записки Вальца. Это третья запись, да, у него? А... Знаете что, не буду слушать. Только время тратить. Я бы собрал просто потом полную коллекцию и все бы это потом послушал. Хотя, хотя почему бы и нет. Может быть, мы что-то да узнаем полезного. Отчет 20 2036 126 день года. Агент в Старом Велидоре сообщил, что командир Лукас нашел его. Он нашел колючий ВГМ. Это значит, что можно снова попасть в х 13 Я отправил развед во главе, сделанную на станцию метро в Старом Велидоре. Жду от них отчета. Mm -hmm. Ладно, ничего полезного не узнали. Что это такое? Он здесь над чем-то работал. Что же ты с нами делал, больной урод? Это хороший вопрос, Эйден. Эйден, я нашел для тебя транспорт. Сейчас Походи. поедем. Да, погоди, погоди. Надо все обследовать. Тут, оказывается, еще что-то есть. Вот еще кассета. Так, записки номер один. Отчет 24-2036, 130-й день года. Вот уже шесть месяцев, как закончились средства. 20 как было последнее улучшение. Пациенты без сознания. После введения препарата кровяное давление немного повысилось. Зрачок двигается. Все, что мне остается, вернуться в Х-13. Если информация все же подтвердится, и ключевая ВГМ в руках командира Лукаса, есть шанс продолжить исследование. Неудача недопустима. Вот почему ты так гонишься в x 13 Это все надо для этого эксперимента. Отчет 13-2036, 105-й день года. Ах, средств нет. Попытки воспроизвести препарат пока безуспешны. Пациенты проявляют неконтролируемую агрессию. Улучшаются психофизические способности. Поскольку у меня больше нет подопытных, я тестирую препарат на себе. Вот почему ты такой сильный. Хотя это и так было понятно. Явно ты себе что-то вколол. Эйден. Эйден, это Килиан. О, Килиан, Здорово. Привет. Слышал, ты ищешь вальца. Да, он в туннелях у Тауэр Плаза Драйв. Надо остановить его, пока он не добрался до x 13 Мы идем туда. Нас немного, но... Ночные бегуны помогут тебе. Окей, великолепно. Кстати, а куда все здесь делись, а? Как будто всякие дети тут попрятались вместе с... Женщинами Ну и солдатня даже ушла, это удивительно Ну ладно Конечно можно вечно лазить по базе ренегатов Но я не вижу смысла О, смотрите Козочки тут И курочки И даже торговец есть Ого Кто-то умер? Какой-то зомбик помер, или кто? М? Опа, торгаш. Чем могу помочь? А, покупай вот эту фигню, покупай вот эту фигню и покупай вот эту фигню. Хочу, покупай Не всякую откажусь. фигню. Конечно, все за копейки, но что поделать. Все, достаточно, считаю. Можно, конечно, еще что-то вот такое продать, но не вижу смысла. Даже, блин, гранаты какие-то они мега дешевые. Ого! Ого! Тысяча урона, если максимально почти вкачана граната. Полторы тысячи урона даже, если прям максимально вкачана. Офигеть! Это типа обычные гранаты вот первого качества фигня. А так... Вау. И даже мины какие Блин, ну а имеет смысл качать взрывчатку все-таки. Ну Навести ладно. Меня да, да, возможно. Ну все, погнали. Эйден, водитель отвезет тебя ко входу в туннель. Он должен привести в x 13 А теперь иди. У нас нет времени. Новый обстрел может скоро начаться. Все, погнали в x 13 Финал близко, ребят Мы близки к концовке Это радует Это очень сильно радует Но если сейчас миссия закончится Нынешняя, которая называется Сейчас и никогда То я сделаю паузу Надо ну да, сюж Сюжетное задание завершено Ладно, ребята Давайте тогда на этой ноте прервемся а следующую миссию мы будем проходить уже в следующем видосе. Что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте палец вверх и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Леонид. Всем удачи, всем пока.